Добрый день, дорогие друзья! Марина, наша зрительница из Вологодской области, спрашивает. После свадьбы планируем какое-то время проживать вместе с родителями мужа, пока наши отношения с будущими свекром и свекровью близки к идеальным. Как избежать возможных межличностных проблем в перспективе? Ну, Тема достаточно сложная и обширная, чтобы уложить свои рассуждения в рамки небольшого видеоролика. Но попробуем. Не секрет, что почти половина молодоженов задается вопросом – жить вместе со старшим поколением или постараться найти сносное жилье на стороне. Причина чаще всего одна – пресловутый квартирный вопрос, возникающий из-за стеснения в финансовых средствах. Вопрос, где и с кем жить, достаточно многогранен поскольку речь идет не только о выборе крыши над головой, но и о перспективе дальнейшего общения с родственниками мужа или жены, с которыми невольно придется тесно общаться в быту. И здесь очень важно сделать примерный прогноз межличностных отношений. Для этого молодым нужно владеть достаточной информацией о привычках, особенностях характера и жизненном укладе тех, кто уже проживает в данной квартире. Впоследствии также необходимо будет обсудить этот вопрос между всеми заинтересованными лицами – молодоженами, родителями мужа и жены, другими членами их семей. Это нужно для того, чтобы новый человек, сноха или зять, пришедший в семью, максимально безболезненно и бесконфликтно принял устоявшийся уклад. Процесс адаптации нового члена семьи, как правило, проходит очень трудно. Огромное значение имеет позиции хозяев дома, поскольку в этом вопросе плохи любые крайности – от придирок и отрицательной оценки каждого промаха до полного принятия любых негативных слов и поступков без критики. Многое зависит и от поведения нового члена семьи – его самооценки, выдержки, воспитанности. Подмечено, что большая часть семей, распадается из-за неизменных конфликтов с теми родителями, которые когда-то приютили молодоженов. Ведь смешивается два типа отношений – супружеские и детско-родительские. Практика показывает, что жизнь с родителями чревата разладами в семье. Например, две хозяйки на одной кухне всегда будут мешать друг другу. И зачастую, как бы одна сторона не пыталась угодить другой, причины для ссор будут всегда. К тому же не факт, что муж будет на стороне своей любимой, а разногласия невестки со свекровью не отразятся на отражениях молодоженов. К сожалению, все еще редки случаи, когда свекровь становится для невестки любящим и понимающим другом. Старшему поколению почти всегда свойственно стремление Наставить молодежь на путь истинный, помочь разрешить конфликт и так далее. Обычно такой подход имеет прямо противоположный результат, приводя лишь к нарастанию новых межличностных проблем. Происходит это по причине того, что родители так и не смогли признать за молодыми право иметь свой собственный взгляд на построение семейной жизни. Молодая семья всегда стремится к самостоятельности что при проживании с родителями почти неосуществимо, поскольку постоянно приходится придерживаться неких установленных в доме правил, считаться с материальной зависимостью и выслушивать постоянные претензии о недопустимости одних и необходимости других поступков в быту. Ну, а самой большой проблемой при совместном проживании молодоженов с родителями является предвзятое отношение старших товарищей к новому члену семьи, например, когда свекрови не нравится невестка, которая, на ее взгляд, ничего не может делать по дому, а теща-зять, не умеющий зарабатывать ну или тратить деньги. Бывает и так, что родители, привыкшие уважать выбор своего ребенка, с удовольствием принимают и его вторую половинку, что позитивно отражается на их взаимоотношениях и на взаимоотношениях молодоженов. Получается, что создание и сохранение молодой семьи серьезный ежедневный труд, а совместное проживание двух поколений труд вдвойне. Неустанная работа над собой, постоянное взращивание в себе человечности, деликатности, отзывчивости и наблюдательности являются залогом добрых отношений со старшим поколением, поколением взрослых людей ожидающих уважительного отношения в свой адрес. Эта работа подразумевает борьбу с собственной умственной и душевной ленью, несобранностью, чрезмерным довольством собой и эгоизмом. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал психолога Сергея Саратовского, ставьте лайки, задавайте свои вопросы по теме психологии и я обязательно на них отвечу в ближайших видеороликах. Всего вам!